Привет всем, меня зовут Ненат, я сервис инженер IO3D. Сегодня рассмотрим новый продукт от компании Formlabs для промывания напечатанных изделий – Wash. Приступим к распаковке устройства. Возьмем ножик и аккуратно разрезаем упаковочную ленту коробки. Сверху аккуратно сложено находится аксессуар форму Wash, который рассмотрим в ходе работы. Аккуратно вынимаем Wash из коробки и располагаем на ровную поверхность. Открываем крышку. И изнутри вынимаем омпу для выкачивания изопропилового спирта. Внутри еще расположена корзина, в которой помещается на печатном детали для промывания. Но подробно рассмотрим это чуть позже. Устройство сделано стильно, но без излишеств и состоится из резервуара, где заливается 90% изопропиловый спирт. Крышка с уплотнительным кольцом для того, чтобы в помещении не распространялся неприятный запах запуск. На самом резервуаре есть черные полосы или отметки максимального и минимального уровня спирта. Далее возьмем блок питания и включаем формож в сеть. После включения сразу появляется приветствие и меню принтера. Меню принтера предлагает всего три опции. Старт – начать процесс промывания. Время – где указываете время промывания изделий согласно рекомендациям производителей для каждого типа полимера. Когда заходите в эту опцию, вы выбираете именно время. Вернуться обратно. и слип. это открытый закрыт формуаж для загрузки и выгрузки изделий. Также можно заметить наличие корзины, где вставляется изделие для промывания, в основном небольших размеров. А также крепление с фиксатором для установки печатающей платформы вместе с напечатанным изделием прикрепленным на нее. Закрываем формуаж. По бокам у формуаж расположены ящики для удобного хранения инструментов постобработки. И на заднюю стенку каждого ящика имеется рисунок соответствующего инструмента. В правый ящик можно хранить бокорезы, для удаления поддержек и инструмент для снятия изделия с печатающей платформы. В левый ящик у нас располагаются пинцет для снятия уже порезанных в шпатель для снятия изделий с печатающей платформы и гидрометр для измерения концентрации смолы в изопропиловом спирте на основе предыдущей калибровки уже залитого изопропилового спирта. Красное кольцо указывает на концентрацию смолы, которая устанавливается после калибровки. Давайте посмотрим сам процесс промывания формуажа. Мы напечатали хирургический шаблон из прозрачного полимера. Открываем формуаж, помещаем изделие в корзину и закрываем формуаж. Далее устанавливаем время промывания и нажимаем старт для начала процесса промывания. Когда процесс закончился форму автоматически поднимает корзину вверх мы аккуратно достаем изделие из корзины и оставляем его на бумажную салфетку на 30 минут для того чтобы оно хорошо высохло спасибо что смотрели